Вчера вышла просто отличная новость, мод на ноду PRISM, который, между прочим, был сделан не разработчиком, а энтузиастами, которые развивают монету. Я прямо сразу же сел устанавливать данный апгрейд, плюс ко всему писал весь процесс для ютубчика, а в перерывах от монтажа зашел в один из чатов PRISM и чуть не упал со стула. Все то, чем я занимался около 50 минут, можно сделать буквально за одну. И сейчас я вам это покажу. Первым делом надо скачать архив из поста от команды продвижения для этого переходим по этой ссылке ссылка на пост кстати будет в описании перед нами открывается архив выбираем эту папку и извлекаем содержимое В место, которое я показываю на экране это стандартное место куда устанавливается призм core при загрузке если вы загружали ноду в другое место то нужно будет перейти в папку Prism html и именно сюда надо извлекать папку жму все заменить и через пару секунд готово теперь в панели задач переходим в скрытый значки и правой кнопкой мыши нажимаем на призм, далее на строку из видео соответственно и вуаля, залетаем в свою ноду, там есть небольшие изменения. Теперь мы видим количество дней в холд статусе, сколько монет мы добываем в сутки, между прочим сама сумма парамайнинга стала отображаться корректнее, а еще нам стала доступна новая кнопка, тут мы видим все форжащие кошельки подключенные к этой ноде, а также как отдельную по каждому, так и общую статистику. Спасибо за проделанную работу Владиславу и Юрию, за это крутое обновление для ноды. Напомню, что Влад не собирал деньги со всего сообщества, отслюнявил 800 баксиков со своего кармана, а пользоваться этой штукой теперь может каждый абсолютно бесплатно. Так что если хотите поддержать команду продвижения призм, благодаря которой монета продолжает развиваться, переходи по ссылке в описании на биржу пробит, это их реферальную команду продвижения я там оставлю и совершая любые операции с криптовалютой по этой ссылке биржа будет делать комиссионное отчисления на аккаунт команды продвижения Prism. Также оставлю в описании канал Юрия в телеге. На нем ежедневно публикуется статистика криптовалюты Призм. Насколько я понимаю, он тоже принял немало участия в данном событии.